шо пацаны аниме добрый вечер очередной выпуск у нас сегодня по катушек. сегодня у нас другая осетия губа треснула, извините другая осетия авторский тур вот так вот холодно пока что но судя по солнышку сегодня будет жара в бронксе сегодня у нас две девушки скорее всего я, я не помню не знаю Списывался с девушкой, а там посмотрим, что будет, как будет. Но этот маршрут один из моих любимых. Не знаю, как мы его начнем сначала, либо с конца. Но в любом случае будет замечательно. С такой-то погодой все ближится к весне. Будет прям... Красота! Вот сюда посмотрите, вот видите, вот там внизу много этих mm -hmm. течет. И все Это вот, ну, в том числе и источник этой воды. То есть прямо вот с этой горы, не знаю, как это называется точно, э -э, грунтовый воды не грунтовый, но во время хороших дождей, там мы сейчас будем проезжать, я вам покажу выемку в горе. Это а не пещера, просто выемка. И там просто течет вода. Откуда она течет, непонятно. Прям вот хлещет, как прорвало как будто бы трубу. А, ну вот тоже маленький тема. Ну, да, вот это все вот с каких-то этих течет. Про, про это место, ну мне рассказывал, там папа рассказывал, эти местные жители про, что, почему он чертов мост. Ну, чтобы легенда же нужна какая-то. Да. Раньше с этого моста скидывали людей, там всякие... Для тех что что-то сделал воров и все и если а, и, и еще чтобы я не хотел ну, когда вырасту, типа спускаться туда вниз кто туда спускался никогда больше не поднимался но это тоже в этом есть Доля правда там есть внизу э, туда трудный спуск прям к реке но там есть кострище. то есть туда местные ходят просто покайфовать но там есть такое место когда это вот этих камней их не так много летом она так хорошо поднимается, ну, не до сюда он смысле, там, на метр на два поднимается. И там, когда подходишь к этой теснине с той стороны, там ты вот так смотришь, и она тебя манит, вода. Вот просто, ну, не слышишь, она хочешь ее потрогать. Она уже не бурная, она уже все, она застыла, и ты хочешь вот к ней подойти, потрогать ее. Откуда вообще вот, вот эта щель появилась? Это, ну, реагируешь? это вымывание. Mm -hmm. То есть вода камень точит. Видно, да, вот, что здесь вот ну, порода она такая. То есть в какой-то момент там пошире, ну там порода разная же, пошире разбила, поуже. Ну вот била, била, била и разбила. Горы еще не сформированы. Им всего лишь 20 миллионов лет. Это уральские <упор confiance> горы уже разрушаются. А у нас они еще не сформировались. Вот, э, вот там вот видно, да, как большой вот булыжник? Да. Вот туда можно ну, прийти, короче, и, и вот эта река, она здесь вот просто течет, да, стоячая, так скажем. А, а летом она прям... И там да. водоворот происходит. И да. вот тут попробуй спустись, да? Угу. Мы, мы туда спускались, мы нашли приток, и по притоку, ну там по дороге чуть ниже, да. по притоку дошли два часа как минимум. А поднялись вот так. За каждое дерево. От дерева до дерева прыгали. Куда дорогу идет? Лесничество какое-то? Как бы в Ну, либо для каких-нибудь этих джиперов офроуд, а, которые любят. Можно, да? Не запрещено это? Что? Ну, Кататься? Ну тоже к лесном Нет. нет. Что-то будет, когда мы сейчас наверх поднимемся. Если хотите здесь, а если хотите, то в другом месте. Давайте в другом. Стал. Где вы скажете? Ну, можно здесь попробовать. Надо понять, как. Просто это сделали туристы. Вот этот вход. Его не было раньше. Только не навернитесь. Вымеряйте каждый шаг Это то, что осталось от а, большого такого комплекса. Можно видеть, да, вот эти все вот стены, которые были здесь, вон там их много, очень много, вон туда аж уходит Много-много-много их тут. Вот всех вот, которые вот такие стоят, еще туда низу входят. Это было большое такое поселение, и это уже был такой как бы. Кстати, как как замок, вот это она была еще повыше и это место называется типа вот то что осталось фрегат, почему? Потому что у него строение такое, да. вот как фрегат стоит, вот и видно что здесь вот это была башня отдельная, ага. а это уже пристроили к ней, то есть как вообще была башня, Ну, типа башня стоит и в ней можно укрыться, в ней можно припасы хранить, можно скотину какую-то не успели увезти, если кто-то противник какой-то пришел. И в принципе всегда вход был в башню высоко, чтобы неприятель ну, не мог залезть. На лестнице поднялся, а здесь все за собой, все, закрылся. А, эти, а, это, типа, выемки, да? а Бойницы, да, и вот эти, которые выемки вот. Вот выемка, выемка. Здесь были вот так походу эти Балки на них а. ярусы. А те, которые вот такие побольше. Прям вот такие. Прям видно, да, что можно там. Ну, это все было, когда еще нет, не было огнестрельного оружия. А как? Лука. Ну, может, с лука. А, или, может быть, это какие-то наблюдательные. Ну да, то есть э, в любом случае, э, потом-то уже может быть и уже из огнестрельного оружия. Но изначально это когда огнестрельное оружие появилось. Ну, да мушкеты когда появились Ну вот здесь кстати нету цементов и всяких вот камень на камень. даже если есть то это уже вот такое что-то как говорится из говна и палок ну как саманные дома из чего делают Какие? саманные правда из говна и палок. И земля и навоз и палочки засовывают, чтобы крепко было. Не, вы не видели такие дома? Нет, где? Везде. Покажите. В деревнях. Может, здесь где-то тоже сейчас будем. Остались такие старые дома. Пускай-нибудь тут или там? Вот тут внутри, вон, стена такая саманная. Она побелка, голубь, голубенькая. Угу. Вот это вот саманная стена. Просто Наоборот, внутри она сделана. А, внутри, я поняла. Да. Сейчас потрогаю пойдем. Вот там даже э, без штукатурки, без ну, да, побелки штукатурка только осталась. У -у -у. С, с левой стороны, а там, с правой. Ну, короче. да. Не, здесь проще спуститься. Где? Вот здесь. Давайте. земляничная Летом? да побывали на водопаде красиво круто как всегда перейдем вниз если бы где-нибудь водичку набрать <coughs> в бутылку питьевую года прям шепчет красота Что, свинюха там. Да, вон отдыхает. Короче, сейчас разработали проект. Хотят здесь все вот э, восстановить. Ну не восстановить. Короче, вот это все освободить. Угу. Сделать здесь какой-то типа кванториум или что-то такое. Закрыть вот так лексаном или стеклом. Угу. То есть сделать обшивку вот этого вот ну чуть-чуть подшаманить чтобы сделать это этого какое-то арт-пространство Кванториум mm -hmm. это там, где учатся чему-то вот там Смотри, даже это опять этот видно, сосок <соцентричный путь> Это видеоблог Вон там, <соцентричный путь> вон там встань и, и вот так сфоткать можно Здесь становишься в эту сторону и вот так хваткать. В смысле, не меня. <связать> <связать> Я понимаю, <что> это <связать> Блин, только... они точно сейчас свалятся. Я вам клянусь. Ты только ты ее сюда рукой проведи, а то у нее голова закружится. Подожди. <связать> да не свалятся они. Так, где сок? Свинья, ты че чухаешь? Давай вставай, я тебя Смотри, чтобы у тебя тоже не закружилась голова. Уже <свист> кружится? Да. <свист> <свист> ну ты если что, сюда падай. Нет, я, я так, <свист> Вот тут прям близко встань на 0,5 фоткой. Чтобы он в центре был Поросюшечка Ту -ту -ту. А ну иди рядом встань С огнем играть Ну тут не боишься, а там прям боишься Потому что там прям сразу же обрывчик Плечи вниз и назад вниз и назад. вот это назад а это вперед может чуть-чуть тогда -чуть, и чуть-чуть вот сюда туда? вот туда да да и вот эту ногу чуть сюда и на носочек и к себе ага и давай вот все за этот за вот так за предплечье и чуть-чуть сюда вылези все все и на солнышко посмотрите Сколько не закрывайте глаза. Да ты молодец какая! Ну, закружится голова, все. Класс. Давайте тебя... кажется, это очень... Блин, очень красиво. Да. И вот сейчас мы будем ехать, ехать, ехать. И вот этот весь, вот это вот, это, вот короче, весь сейчас увидите. А мы откуда? Мы смотри, вот эту гору получается объехали. Да, вот, мы будем вдоль вон, того, что спроехали. Вот, в вот сейчас мы приедем туда. Но сейчас будет видно, куда мы едем. Да, чуть пошире будет сейчас не видно. И вот это весь, вот это весь, вот это ущелье. Будет как на ладони? Вот мы будем на него вот так смотреть. Я туда уезжать не хочет. Это у нас что я Этот мозжевельник так остался Так-то да. Ну потому что здесь э, глины много. Глины много. Здесь прям это вот. Баночки принимают. Хочешь наступить? Ничего. Ну вон только повыше на камне. На камень поставь ногу. Вот. А потом вот сюда. Ну да, можно так. И пошел. Thank you. там грузины что-то выясняют отношения, мы их вино выпьем, будем счастливы. Да? до Блум полетел. Маленького орла такого. Надо ему это так что-нибудь помонить. Не оставляйте Здесь прям такие добротные качельки. хорошую погоду Ну это Свет странный или свет, я не понимаю, что это с дымком. Не знаю. Здесь, где много снега, там озерцо есть. не знаю, там купаться можно или нет. Короче, то, что я говорил, куда долго-долго ехать. Надо это вот 40 километров, такие вот на джиперах. Вон здесь сверху вон, лэп стоят. Да. Вот туда. Там тоже 3000 высота. Как вот где это делся? Вон. Ну здесь прям максимально холодно, да, сразу? Конечно. Ну, потому что солнце. А Нет. там что у нас за гора? Где? Вот. Э... Это монах. Почему? Цейская гора. А. верхний сгид приехали если вы помните это джигит танцующий танец кинжалов <coughs> вот такое милое кафешка милая милая. милая кафешка аутентичная а там вот ленин стоит вот здесь вот ленин стоит это кафешка вот здесь вот а стоят которые можно снимать <coughs> очень прикольно в этой кафешке есть все, что хочешь. Здесь даже вот в этой части можно номер, по-моему, только в этой, я не знаю, скорее всего, да. Там типа можно, типа отеля, номера сдаются. Душ можно даже отдельно взять, если что. А здесь можно даже в ступзик сходить. Вот. Казалось бы, да. В таком месте. Та-дам! Так, по ценам. <coughs> Офигеть! Сникерс 70 рублей. А в дорогах все он стоит 100 рублей. Ни хрена себе. Как они дешево сделали? А здесь что столько стоит? 50-60 рублей кофе стоит. Это вообще за счет. 50-60, 50-60. Куриный бульон даже есть. Чтобы не заболеть. Бэгги, вот это вот эта гора мы были на той стороне У. вот и сейчас здесь а -а -а. хочется вот сюда очень сильно попасть но блин в это время года туда попасть только если сильно солнце светит а так туда лучше только летом ездить это цвесковый транслятор петух какой-то очень красиво но все-таки есть ну вот прошлое место то куда смотрит сердце душа лежит там жить а здесь ну красиво красиво очень я бы, не, я бы здесь не жил потому что здесь как-то странно солнце светит здесь как-то в низине а там прям наверху широко Каждый как бы по-своему смотрит на мир. Вот, сейчас это уже наша финишная прямая, так скажем. Мы уже сейчас спускаемся. Садон Галон внизу будет. Мизур. Ну, короче, мы уже едем домой. Вот.